Тренды. Сумка 2022. Сумки женские, солнечный эксперт. Как же найти свой стиль, бюджетный шопинг, что вышло из моды, что модно и что такое базовый гардероб. Базовый гардероб, по моему мнению, это то, что подходит вам для ежедневной носки. С учетом ваших особенностей передвижения, вашей работы и вашего образа жизни. Есть категория людей, которые женщин. Да? Мы говорим конкретно о женщинах. Есть женщины, которые гонятся за модой, хотят быть в тренде, всегда быть на волне. И для них это важно. Есть женщины другого порядка, абсолютно другие по своим жизненным ценностям, по своим приоритетам. Им просто важно быть в комфорте, радоваться тому, что они имеют, либо комфортный вариант, бюджетный вариант. Я предлагаю именно сегодня бюджетные сумки, женские, черного цвета, которые подойдут под абсолютно любую одежду. Спокойный, без каких-либо выкрутанцев. Показываем. Сумку, в которую войдет файл формата А4, Города Азов, Россия. Здесь декором является метрическая молния, небольшая вставка из лака у крокодила, лак на морозе не лопается. Сзади карман на молнии рабочий, удлиненная ручка, которая позволит сумку повесить на плечо, конечно, не в пуховике, это точно. Поэтому она позволит быть либо на руке. Либо в руке. Смотрим, что же внутри этой сумки. Дно без ножек. Внутри сумки. Один вход. Внутри сумки отдела перегородок нет. Есть карман на задней стенке молнии. И на передней стенке два рабочих кармашка. Показываю близко на камеру. Цена этой сумки 1000 рублей. Размеры этой модели оставлю внизу в видео. Идем к следующей сумочке. Следующая сумка тоже из этой категории. Это бюджетный вариант, который поможет быть сумки сумке востребованной под абсолютно любой гардероб. Бюджетный. Мягкая кожа вставочки из лака, лак на морозе дублирует, не лопается, на задней стенке карман на молнии, удлиненная ручка, дно без ножек, ручка позволит сумке быть на плече без пуховика, плащ, тонкая куртка, по сути дела зимой. Ее можно будет вносить либо на локте, либо в руке. На задней стенке карман на молнии рабочей. Внутри сумки один вход. Внутри два отдела. Прилегающая перегородка, которая делит сумку пополам. Карман на задней стенке молнии. И один карман на передней. Размеры этой сумки оставляю внизу в инфобоксе под видео цена этой сумки 1000 рублей внизу под видео есть все наши контакты ссылки на все соцсети если кому-то интересно более частые обзоры поступление новинок переходите подписывайтесь буду рада Да, подписчикам канала Скидка 10% на эти сумки. По сути, получается, эти сумочки будут стоить не 1000 рублей, а минус 10% 900 рублей. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Мне это очень важно для роста канала. И мне важно понять, что вам это интересно и нужно. Ваш сумчатый эксперт. Здоровья вам и вашим семьям.